Всем привет! Меня зовут Ян, с вами магазин Rock'n'Roll. Если вы слышали о компании GNL, то скорее всего знаете, что это еще одна компания великого Лео Фендера. И как раз сегодня мы поговорим об одной из моделей этой фирмы GL Дохни Surf Green. Вы только посмотрите на этот прекраснейший цвет лазурной морской волны. Этот инструмент оснащен мощнейшими и моднейшими новинками и электроникой. И самой главной основой звука этой гитары являются звукосниматели, разработанные Лео Фендером широкой магнитной катушкой Magnetic Field Design. Они обладают неповторимым, раскатистым звучанием, которое понравится очень многим музыкантам. Да что говорить, этот инструмент подходит для различных типов музыки. И если вы давно ищете звучание в свой новый коллектив или саунд, то вам стоит опробовать эту гитару. Здесь установлена одна очень интересная разработка пассив трейбл and бэйс грубо говоря это двухполосный эквалайзер который помогает нам регулировать частоту низа и верха благодаря чему мы можем добиться традиционного винтажного звучания или как раз таки современного саунда есть еще одна интересная особенность bridge теперь можно туда-сюда это некая альтернатива флойду поехали по спецификациям трехпозиционная туда-сюда как тот самый трейбл and бейс и ручка громкости корпус выполнен из липы гриф американский клен с накладкой из бразильской вишни порожек синтетическая кость колочки фирменные что-то типа гровера ну ход неплохой Два вот этих моднейших звукоснимателя с широкой катушкой, бридж и инкрустация в виде прямоугольничков. По моему мнению, на этой гитаре можно рубить даже black metal, различные тяжелые жанры музыки. Если вы захотите, вы можете сыграть и что-то винтажное, блюз, рок. Эта гитара по спецификациям поможет вам добиться того звучания, которого хотите именно вы. Еще больше крутых, интересных обзоров смотрите на нашем канале, подписывайтесь на нас, ставьте лайки, ищите нас в соцсетях. Всем пока!